Наша компания занимается разработкой виртуальных тренажеров в разных областях. Мы разрабатываем тренажеры, связанные с охраной труда и промышленной безопасности для горной и для металлургических отраслей. Мы разрабатываем промышленные тренажеры, например, тренажеры по нанесению лакокрасочных покрытий для предприятий дискретного типа производства. И сейчас, я надеюсь, что совместно с Рифт Спулково мы начнем поставлять на рынок также и тренажеры, ориентированные на подготовку бортпроводников, на подготовку по работам по встрече и выпуску воздушных судов, а также по предотвращению чрезвычайных ситуаций.